Москва с ее ужасной дороговизной и суетой поразила Фаину своей неприступностью, равнодушием энергично спешащей толпы. Городу, о котором она так долго грезила, совершенно не было дела до нескладной девочки с саквояжем. Люди из администрации театров, с которыми ей удалось пообщаться на тему трудоустройства, вели себя в лучшем случае небрежно и холодно, а в худшем — Оскорбительно замечали Фаине, что к театру у нее профессиональная непригодность. Проницательный отец, выждав некоторое время, прислал дочери денег на обратную дорогу и велел возвращаться. Уставшая от московских мытарств и житья в дрянной съемной комнатушке с клопами Фая собрала свой саквояж и села в поезд Москва-Таганрог чтобы вернуться домой и получше подготовиться к штурму московских театров. Раневская и не думала сдаваться. Она удивлялась тому, насколько ее отец волновался на тему, а что скажут люди. Само ее это даже в юные годы совершенно не волновало. Время стеснительности и желания быть в тени прошло. Девочка выросла. О себе она позже рассказывала. А меня никогда не волновало, что подумают люди. Разве волнует кошку, что они подумают мыши? Нет, конечно. Стоит только задуматься о том, что скажут люди, как жизнь сразу же начинает катиться к чертям. Опасный это вопрос. Лучше никогда его не задавать ни себе, ни окружающим. Вторая попытка стать актрисой состоялась в 1915 году. Фаина решила для начала поступить в театральное училище. У респектабельного дельца Гирши Фельдмана не укладывалось в голове, как в его семье могла вырасти девочка, стремящаяся к профессии, не сильно, по его мнению, отличающейся от работы в борделе. Отец Фаины всеми силами пытался положить конец неприличным устремлениям дочери. Перед девушкой назрел первый взрослый выбор — семья или сцена. Фаи, не колеблясь, выбрала театр. Профессию я не выбирала, она во мне таилась. Вторая поездка в Москву состоялась вопреки гневу отца, который не пожелал дать бунтарке ни копейки. Не только потому, что был не на шутку рассержен выбором дочери, но и потому, что дела его сильно пошатнулись из-за Первой мировой войны. А впереди разом обедневшую семью ждала эмиграция. О последнем разговоре с отцом и своем отъезде Фаина Раневская позже вспоминала. После разговора с отцом мне впервые захотелось навсегда уйти из дома и начать самостоятельную жизнь. Будучи кипучей и взрывной натурой, я не стала откладывать свое намерение в долгий ящик, тем более, что к тому времени уже успела отзаниматься в частной театральной студии, сыграть несколько ролей в постановках ростовской группы. Собольщикова-Самарина, а также в любительских спектаклях. Что и говорить, я даже справилась со своим заиканием. Я долго и упорно тренировалась, можно сказать, заново выучилась говорить, чуть растягивая слова, и дефект речи безвозвратно исчез. Навсегда. Отчий дом я вскоре, как и следовало ожидать, покинула. Держа в руках небольшой чемоданчик, я отправилась в Москву, чтобы поступить в театральную школу. В моем активе была небольшая сумма денег, а также обещание мамы в случае нужды помогать деньгами. Господи, как же мама рыдала, когда я собирала вещи, а я вместе с ней. Нам обеим было мучительно больно и страшно, но своего решения я изменить не могла. Ко всему прочему, я и тогда была страшно самолюбива и упряма. И вот моя самостоятельная жизнь началась. Простые люди только могли мечтать о театре, а взбалмошные сыновья и дочери обеспеченных родителей вроде меня стремились зачем-то попасть на сцену. Жир бесились, как сказал бы наш дворник, а у моего отца был даже собственный дворник, не только пароход.